20 апреля мы подали в Смольные уведомления о проведении 5 мая шествия и митинга за право быть гражданином России. А 24 числа получили ответ. В качестве альтернативы Леонид Богданов, председатель комитета по вопросам законности и правопорядка, предлагает нам шествие по аллеям Удельного парка с митингом на крошечной асфальтированной площадке посреди леса. Власть боится людей, которые готовы выходить на улицу и отстаивать свои права. Четвертый срок тюремный! Срок срок тюремный! право собираться мирно и без оружия. И мы собираемся воспользоваться этим правом. А власть пусть боится еще больше, потому что в 14.00 мы идем на Дворцовую площадь. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!